Врубил <реклама> запись, врубил запись. Оба 12 первых лик, 1000 мяс. А там без огня по своим. Да, не На, нафармленный вирусы, нож. Не так, народ, все, сейчас максимально сконцентрировались. Не отвлекаемся. Так, мы в обороне. Давайте определим. Трейдж, знаешь, что сделать? Там подсадка есть с правой стороны. Вот встань с правой стороны куда-нибудь вдаль, короче. И контри подсадку А, нет, стоп, блядь. Да военная команда играет военной Стоп, Это на втором Волосы. пункте, это на втором пункте. Да -да -да. Слева стой, слева стой. Тут позиция снайпера слева. Они справа со смоками заходят. Вы что? Вы что, вышел, вышел, вышел, правда? Выходите, выходите, выходите. Мед мед поджимает не виску инфу давайте какую-то. Пошел, не пушим, не пушим, парни. Мина, расставьте, инженеры, мина. Брони себе дай. Хорошо. Меня вз... Мощная хаешка! А, Я заскринил. Где он ида? Пешный РМ можно. Ее нельзя же вроде не не на РМ. По-моему, она вообще запрещена на турнирах точно. Нет, тяни... пацаны, а <Свы> На турнирах нельзя, да. На турнирах нельзя, да. А на РМ она разрешена? Да. Враг захватывает наш командный пункт. Планту, взорвите. Он. Бля, он пушит, хорош. Давайте. Выше по правой стороне пушим. пушим. Бля, добейте один хп, найс. Двух методов убил. Не забудьте, что потом скрин еще надо сделать. Такой. Медик слева, медик слева, медик слева и в пенту. Мину поставь. На нас. Минус пятьдесят в пенту. Хорош. Я флешку на них пуш инж. Инж зашел, да. Враг за наш командный Мины ставь. Осторожно, граната. еще едят, летят, летят, летят в на них даю. Заходи, заходи. План за вас, плант План. Там с нашей. Где? Хп надо. 90-90 оборотов Я тебя вылечу. За грузовиком. Убил. Плен зашел. Да. Еще. Враг захватывает наш командный пункт. Ворота. Убил двоих. Убил двоих. Заход в плент. Нашли уже. Да. Медик заходит в плент. Жа. Враг захватывает Бля, наш командный пункт. пункт. Пленту, пленту еще. Не дымы дают, плохая в плент дайте. Враг захватил бас. Для yeah. для двоих. Отступайте, Отступайте на следующую. Дай на следующую, на следующую дай быстрее дай, бегите, дай, народ. Хватит. Не стойте в спине. А то они захватят. Я вообще пока нельзя захватывать. Алло, они уже в пленту быстрее сюда, блядь. Бугу, убивай. Бегу, бегу. Хорош, Эдикс. Взрывайте плент срочно. Остановку. Защищайте нет, пункт, Узорви, пункт. Что, двоих. Бил тройк. медик еще, медик. Да, у них 4 медика. Ну да. Защищайте любой ценой, народ. Нельзя второй отдавать. Захватывают, взрывайте. Пуш, пуш, сделай, нет, не давайте им подходить, народ. Вы сейчас грузовику идите. Не давайте в плент им подходить. Справа медик, справа медик, два меда справа. Найс! Молодцы! Не говори, кого ты убил! Это бесполезная информация! Взрывайте план. Поджимайте респу их! Поджимайте респу! Согласен, давайте! Все, Поджимай, поджимай! Так в Два меда там, никуда. Грузовик! Слева, Разорвал. слева один, слева один. Убил. Гранаты. Хорош. Плантун ещё. Слева. План захватывают! Я убил, убил завар. Грузовик. Плант захватывает. У меня пушат, помощь. Плантун ещё. Хорош. Еще там был Планки один, минуты, еще. Три минуты, брат. Хаешки откидывайте, когда это. На них откидывайте, хаешки. На заход там. Ну, да, нет. Хорошо. Хорошо. Найс. Поджимайте, респу, поджимайте. Подожди. Взрывайте, хая, они все идут. Взрывайте, хая. на пуш дал. мне лево. 90 Врага слева. Вас еще, вас еще слева, минус 30. Убил, молодец. Хорош. Блин. убил его. Тут еще тут, еще есть. Планту. Враг захватывает наш командный пункт. Держите оборону быстрей. Убил медика еще, Убил меда слева. Убил медаль, жалоб уш. Тут 90-й меду дал. Еще там же. Два меда в плен заходит. Я дал Хэ на пуш. Да, давайте Хе. Поджимайте респу. 90 меду слева дал. Давайте, парни, 2 минуты ада, давайте. Тащите. Мед, Зил, медик слева и сил. Взрывайте план! Бил двоих медов. Взрывайте плен. Бил еще медика который... Хорош. Враждах, Грузовик, еще хорош. Бил. Поджимаем, поджимаем леску. помогайте, 90 дал. Еще трое бегут. Взрывайте их. Взрывайте, кто резнулся. Грузовик слева. Не, не убил, блядь. Свое слева. Срывайте Взрывайте их, Я взрывайте. Граната! Граната! Умница, Паш. Убил медика -то. Слева, слева, Рашит. Взрывайся! Даю флеш. Собраны 30 секунд, парни. Давайте. Лэн зашел один. Убил. Двоих убил на заходе, еще один справа заходит. Убил. Найс. Хаешки на заход. Флешки на заход. Нашел, Зашел, Убили. зашел. Много в плунту, много в ленту. Враг Бля, взрывайте срочно. Сейчас захватит. Парни, лучше. Один экономный пункт. Сейчас два захвата. Это сложно будет. Пять медиков. Но они в четыре раунда играют. Похуй, похуй, я похуй. На маяк, я на маяк, пойду. Раунд начал. Давай Не надо, не надо. Фастом, фастом, сразу захват. Нет, захват сразу. В машине oh, медик, в машине В пленту мед, плент перед заходом. Двое по центру. Пошла. Заходим, заходим. Блин, у меня с машины били. Давай я энджава Давай, бери энджава в Захватываем командный пункт. Планту справа. Слева в планту. В углу. Хороший, Рис. Мы захватываем командный пункт. Блять, слева, слева, слева. Да, давайте тоже пять минут. Ну, берите медов кто-нибудь, да, там. Я не могу. Тут медик слева. Давай меда, возьмем, я медов нашла. Давай, давай. давай. У, меня, у них медов много. Блять, по центру инженеру лестница. Хорош. Взрывайте плент перед заходом, алё. У нас мало да времени. Бля, чуть медом? Я тоже меда беру, короче, тут без вариантов нужен. Захватывайте, не ищите фраги, захватывайте. Хорошо. слева два типа слева поджимают респу взрывайте план 90 медику дал захватывайте захватываем быстрее Не шот это нихуя. Мы захватываем командный пункт. Взрывайте вставайте в плен. Хаешки не забывайте, Алло. Мы захватываем командный пункт. Все, берем, берем, берем, берем. Убил. Еще убил. Гранату! Захватывай, не бегай. 70 с бля, они прибил, все в новой бил, броне давайте. Слева, слева убей, хорош Еще слева Захват, захват, захват Мы пункт. Меня. Да блядь, не шотать нихуя, я обратно инжай беру Взрывайте плен перед заходом нам надо быстрее их захватить. Мы первый надо быстрее захватить, да. А сколько они захватили, не помните, первый? 5 минут. У нас полторы минуты есть. Да, полторы минуты. Или проебать можем. Второй будет сложнее захватить. все, идем, идем, идем захват. 90 меда дал. Слева два меда блядь, Бля, ну они просто бедут. только неправильно захватили. делают. А, а сколько Убил двоих, заходим быстрее, захват! Справа два меда. Хорош, за, за мини -веном еще один. Я двоих убил, приспех. Тяните держите, время, ук. давайте, двоих. Держите, держите. Такие уйми, а, ты а не... А почему а, не Почему я а, Справа два меда. Захватывал, выбью. Давайте, парни, давайте. 30. Заходим. Мы захватываем командный пункт шай, шай, шай, шай. Командный пункт врага захватили Мы Наш точно быстрее сразу успели плент, сразу плент. Да, плент, сразу я я бежим Обнаружим пухнули, второй командный пункт врага Ожидаем подтвердить а. Медик слева Успели? Точно. У грузовика слева, хуй знает Надо второй захватить, чтобы точно выиграть Бля, кто смоки кидает палец, палец, палец, такие уёбищные? Это палец. их? Даю палец. Кресе это их смоки Пацаны, команды. давайте как только вы зайдете на ящики... Я Стойте, пыль. по одному не заходите, сейчас вместе зайдем, соберитесь в кучу. Флешки откиньте и заходим. Все вперед. Убивай, убивай. Убил меня до того. Такиоми соберись. Браната, Граната! Планту два. Справа, справа от брызга. С тобой. Браната. троих. Захватывайте быстрее! Все на план срочно. четверых! Ну, парни зайдите! Убил, Граната! Взрывайте Шетверых. плен перед заходом! Взрывайте позиции! Справа под респой, справа Ой, под респой. Плати. Вместе, Играй! Вместе! Где вы, блядь, бегаете? Я не добегаю до плента, меня убивают медики убивают. Давай, давай. Захват, захват, захват, Вы быстрее ХАЕшки, когда идете На это, откидывайте ХАЕшки через грузовик Сзади мед заходит Про флешки тоже не забывайте Во все заходим, заходим! Двоих убил Зайдите захватывайте Пленту, пленту, пленту у них бегайте Народ две минуты, мы еще нихуя не захватили Хорошо, а захват... Захватывай захватывайте, все втроем, стойте. Заходит двое, справа, справа. Ну блин, укройте как в какие-то стороны. Френ Френ Что, одну сторону Взрывайте плен! Я взорвал план, взорвал план. Половина есть, еще две минуты захватывайте. Не забывайте хаешки откидывать. Справа, справа заходит. Мы захватываем команду. Твоих убил, за грузовиком Все, на захват все Ну как вы так без минусов заходите, блять, алло Соберитесь, ёбы народ, такие умен. Эмрис, блять Убивайте хранить, пацаны, вы чё? Надо захватить. Взрывайте плент, не забывайте. Все, захват быстро, быстро захват. Я крою. Справа, справа, коцаны. По центру один заходит, по центру один заходит. Да Ин что? Инфу давайте какую-то. Надо ходить быстрее. Захватите, Пиздец, бревать, он троих но... убил. Еще немножко, ребята, дожать. Даже... Начните его перестреливать их. Всё, не успели. За лупы, парни, Заходили. Есть! Блядь, Фу, пацаны, быстрее! Вы, ебать, ты такого тоненького. Пацаны, ну у нас вот два меда, блядь, прям стреляют, токио, у 2 меда, блять, прям ебейшие стреляют. Такеоми прям очень много фрагов дает. Почему вы, блядь, где-то в респе постоянно? Ну пиздец. Так я тоже по два по три даю на заходе. Я не знаю, не видел ни разу. Просто я смотрю, как Такеоми за плантом по минус 3 дает, пока я захватываю. А где-то у меня вся команда просто вся, блять, где-то узела бегает, нахуй. Постоянно, Так блядь. я не даю им зайти в клан, если не замечаю. Не-не, нормально, выиграй. Да. Не красавцы, уже красавцы, пацаны, Я прям а ты в какой снаряге? В. в... К... Спектр у него Короче, смотри, как это. Я забыл, как называется это. За... Я, я, я думаю. Скринел? А берет. Я заскринил, да. Потом. Вот хит. А... Два, два меда принимали, и они дыры. Они флешки юзают. Дел, Уйди. Нормально разменял. Справа много. Нет, слева, слева. Заходит план. Поджимайте их респу. Слева один, слева один. Я смотрю. Зачем Браз ты? А смысле надо их избить, жать нахуй, чтобы ну, они не захватывали? Почему не надо? Это правильно. 90, 90. Слева, ебать! Срывайте плен срочно! Граната! Граната! Слева один. 90 слева, 90 слева! Я меда беру, Слышь, Давай, давай, давай. Парни, надо убить этого меда. Запускают. Они захватывают. Спина, спина! Пиздец. А их поджать надо было просто, Я говорил, надо было поджать. Е Мин, мина, ставь пункту. Да. Блять, за углом, за углом все крыши, заходит в О, взорвался один. Бленд, взорвать взорвать Все, они захватили забей. Вот тебе и легкие сопы, блять, опять расслабил Отступайте команду. Ко Не дайте браку, его. Будем, да. Взрывайте. На заход сразу ходите на Блин, на этом Блэн Блэн бежит. Бежит, бежит. Блэн, бежит. Все, второй если отдадим, нам пизда Пушат Пушат ты. пушат По двоих Держи дистанцию, инженер за, Заходите, Раз прям наш Пошел, пункт. блядь Боже, блядь, за грузовиком Констант, слева заходит, слева заходит. Враг захватывает наш командный пункт. За грузовиком двое. 30 минут, наверное. Хорош. Двоих на пушу убежит. АЕшки не забывайте выбрасывать, когда лисуетесь. Хорошо, Паш, держи время. Держи, держи. Накоцал двоих. Влево, двоих накоцал. Взорвите. Там лево, парни. Хорошо, Паш. Слева. Слева убейте. Хорош. Флешки откиньте. Слева за грузовиком. Как ты его убил? А, он меня сразу ваншота. Взрывайте плант. Взрывайте плант. Найс, найс. Не давайте захватывать. 90, молодец, Паша, еще убий, еще убий у тебя. Еще накоцал справа одного. Индж по левой стороне идет. Кот сны слева, Довольно, Отлично, двое минус. План убейте. А, пусть пушит, пусть Взрывайте, на заход. Своего Забей запас. Возьмите, пока... Мост, банда. Мост, банда. Мост, банда. Мост, банда. Мост, Справа, коцаны. Блять. Поехали. Смотрите, их. Осторожно, граната! На коцал 9-0, я максимально даю правильный. <свист> на кصل, всех на кصل. Хорошо. Ты кем у меня отойди? Фулл ин, ин. Ю, угу. Граната! Я подсадку взял. Граната Парни, не надо так делать. Как? Враг захватывает наш. Захватывает. Все, давайте Лучше. занимайте позиции парни. 90 слева, дала Они заходят. его взял, его взял За грузовиком инж Слева идет, слева инж, слева инж Фу какой-то, давайте, блядь Давай, давай, Берет точку Задевайте, блядь Покиньте еще Найс Флешки на заход давайте 90, хорош что? нет все таки идти за ходом половый нет. 90 за грузовиком вышел Ресну, резну резну резну братан. резать можно да пошёл Слева инженер. Вин. Хорош. Блять, он просто летит и стреляет в рандом. Граната! Держи! Граната! Кидай гранату! Хорош! Парни, занимите позицию Флешки дайте, флешки дайте плэн, Слева плэн, инженер, плэн, код сюда У грузовика Умница, Рейдикс, умница Града, Слева инженер стоит Они заходят 90, два типа, два типа 90 Еще убить слева Умница зашел плен зашел Бегусь, справа инженер за грузовиком один еще один справа взрывайте взрывайте их там еще они все, все, все, медики там, все медики там. Ой, красава К нам по ну, вашему огонь просто. Слева! Блять, у меня просто перестреливает. Блядь, это просто еще у инженер! Лучше! Умница! Ой, лучше правница! Ещ убей башня, баш, еще убийц. Мне бронь надо залатать. Слева, слева медик зашел. 90-90, да, ну упор резила, упор взял 90. Убил. 90-90 слева. Без плавания, вышел. За грузовиком, инженер. Справа О, идет. Лучший. 12 секунд. 90, хорош. зарвал их. Так, блядь, надо сейчас очень быстро захватить первый плент, максимально быстро. Парни, парни, парни, у меня есть идея, у меня есть идея, Может все к воротам, все к воротам, все к воротам, сейчас. Каким, левым? Одновременно пятером вылетел. Один раз, одним, одним нужен Давай, Давай, ворот. Блять, ну что за дым ебаный? Слева а инжку Хорош. Ой, Всё, заходим, смотрите, все, заходим, захватываем. За захват, захват, захват. В пленту, в пленту двое. Взрывайте плент перед заходом. А, слева, но... слева медик. Слева медик поджимает респу. Не попал. Наверху инженер, наверху инженер. Блин, уже наверху. Котсный, сильно котсный. Хорошо. За Намошь... на машину. <связывая> спина, спина, спина. А Народ через И подкат, подкат стоите, через подкат бегайте так быстрее. Машине, парень, команд, машине, машине. Захват! Пиши машина. Давайте, парни, давайте влево. Давай, Все, дорогой, поджимай, Реддик, поджимай, остальные. Ну это... почему вы ворота даёте? Мы захватываем командный пункт. За не в этом стоит. Парень, давайте, Подожди. За грузовиком справа. Не спешу, не спешу, не, не спешу. Я наверх залезу, попробую сверху сада. Бел двоих. Мы захватываем командный пункт. Взрывайте их респун. Лучший. Блю двоих при себе парни. Встаньте в плен. Давай, давай, жмем. Плантов, плантов. Все, все, все, они все мертвы. Все мертвы! Быстрее! Держим, держим! Сзади, сзади заходит, да, слева, хорош! Давайте быстрее! Мы не успели, они на восьмой минуте взяли. Да-да-да. А пар... Второй, может, захватим, второй захватим да. Один пиксель. Да, все вместе, все вместе. Все все по... Давайте быстрее! Да. Все, сейчас главное второй взять. Сразу на плент проходите. Забейте, не стреляйте с ними. На плент проходите, занимайте позиции. Слева один и у грузовика. Захват! Корпедика Граната! Блядь, не убил справа Нет, там через. Еще план, еще два нет, Бля, надо захватывать народ, очень мало захватывает. тут сложно, блядь. Града, пошла. Сложнее, чем на первом, да. Слева инженер, а! Флэнд, парни, Заходите Заходите. Захват, захват, я держу их. Поеду я. Лучший. По центру и справа, по центру и справа, и слева я один. Спина заходит слева. Мы захватываем командный пол Захват, видят. захват. Да, да. захват. ЛУЧШЕЕ! Красавцы. Матер. Да ебать мать, я вас запустил, пиздец. <зоткотворитель> особенно за оборону. В По следующий раз когда мы говорим, блять, поджать, значит мы их поджимаем. Угу. Потому что если нам первый пункт будет, так быстро мы не отдали. Хотя может и действительно не нужно поджимать. Не, если мы подпаджаем, они Смотри, мы всех бы... убиваем, просто поднимаем и едем сразу И все. Смотри, ну, какой можно, ЧСВ, блядь. Бать, у меня меткость снова нахуй больше всех. Я ему фанпейдж насру. Бля, у меня стул пиздец опустился вниз. Ты как урода, 10 подписчиков, блядь, в группе. Подпишется все 10. Да неудивительно. Не, ну эти сопы послабее были, чем те. Но первый пункт, они нас очень ну, слушай, с... они прям лихо залетели. Был да. Шаг, да, надо было поджать, мы бы двоих, бы троих бы убили, Они. А не... Там есть перелаз, и ты вот стой от угла, от перелаза просто отстреливай всех. Типа пикнул, убил, пикнул, все, и, и это... И... Ну, то есть пикнул, ушел, пикнул вот так вот. Понял? Да, да там, я, там за, за, за, за, за минивеном в самой дали да я и народ давайте сейчас прожмем левую сторону пожалуйста все идите на левую сторону если я займу второй этаж на центре карты будет очень хорошо я смогу и там отстреливать сверху Ты глушар, тогда Ты, так, если пока мы пойдем до левой стороны Нет, глушар, глушар глушар по, по, по правой или через подкат Так позарашь. мы просто окружим их и все и выбьем Просто, Прост, про, про, просто если занять второй этаж, как бы будет нормально в начале игры. Я там хорошо очень играю со второго этажа. И Авик может второй этаж тоже занять. Он может вообще крышу занять. Там есть балкончик такой, третий этаж, и там АВИКом Всё, вообще пара, хорошо давай играет. По делу, по делу. Они, дают. они дайте. Хорошо. Я занял второй этаж. Я плышку давно пуш. Один дают. Захватывает наш командный Дело еще Малорики Мне хп надо на втором этаже Меня полево пушат У меня дымы дают Слева Белай, два типа командный... Слева два инженера Взрывайте Бел. левую сторону Убил двоих сбился, Хорош Медик зашел Мага. Бля, сорян, я случайно пушку сменил, сори. Бля, он столько, ст ст ст ст ст ст положил. Враг Бля, рам... машину... Лево, лево, лево. Они посадку сделали. Взрывайте плен быстрее. Тут мед сидит, нет, сидит. Минивэн, минивэн. Враг захватывает. Не взял. давайте захватывать. Ну, хорошо, Эмрис. Быстро в план Ставьте мины, инженеры Слева, слева Зашли в план двое Взорвался на мине Враг захватывает наш командный пункт. Поджимает, респучил Убил троих убил. Троих убил, еще медик убил. Лучший, все, держим, держим за, Займи второй этаж Авик, а, ты убрал же За еще, за еще мунш стоит Слева медик бежит, слева медик Плэн, плэн, плэн. Убил плант. Еще плант в углу. Бля, за две, за две минуты они Нет. захватили, даже чуть быстрее. Сейчас главное не отдать точку, народ. И ровно Второму 8 секунд? 8 секунд? Окей. Двоих убил на заходе. Инженер слева у грузовика. Убил арбат. Наше... Ле Левый инженер 90 И медик слева за грузовиком Заходит план Блять блять поджалу Бил, пл 90 дал За грузовиком слева Они по левой два типа По левой два типа и справа один Бил. Лучший. Медик, медик, слева, слева, в спину идет. Хорош. Взрывайте. <свечес> медик слева, лучший. Инженер слева. Дал 90-кому. то nice. хорош сверху, сверху. Сверх, Еще. Nice. Справа мед зашел. Oh. Слева за грузовиком. Yeah, yeah. yeah. yeah. Парни, давайте флешки, пожалуйста. Центр, центр есть. Это их флешки. Лучший. пан. За Справа три типа идут, справа три типа. Инженеры два меда. Хорошо. Oh. Слева инженер стоит на нашем бутылке. Сейчас убью. Хорош. Еще медик за грузовиком. Слева два меда. Слева два меда. Бля, в смоки хуярит. За бочкой мед крысит, за бочкой. Помогите мне, пожалуйста. Больше инфы, народ хорошо, у меня патронов мало, патронов нет. еще там же, за грузовиком слева, три типа слева за грузовиком 90, 90, хорошо еще, еще два типа блять, блять, они них они берут, они берут я дал тоже пить, найс блядь. справа, справа, справа, справа тип Твоих убил на пуше. Меня, меня убивают. Мины, ставь плунту. Лучший. Хорошо, хорошо. Слева инж. Лучший. План, пам, пам. Nice. Наш Мины, путь. ставь пленту. Слева мед опять. Народ, надо, чтобы один медик нам наиграл слева или инженеры, главный слева со мной. Помогите. Меня, меня слева, слева постоянно пиздит. Слева, слева за бочкой опять, за бочкой. Двоих меня. Враг захватывает Еще наш там. командный пункт. Они, они берут точку. Пошла. Мин, мины ставь, Блин, мины ставь. Пушат, пушат, Блять, справа до хуя, справа до хуя в смоки. Лево, лево, лево, лево, опять. Лучший. За грузовиком слева. Сдал кому-то. Их вверх. Слева два спа. Хорошо. Тяните время. Стуга. Лучший. 90 в пункту. Найс, еще в пленту прокинутый. Убил план. Бел еще. Ваша поддави. Убейте. Хорошо. Иди брони там, Рэйдикс. Да, иди, Идите брони там. Давид, давид, да Спрыгнули справа, справа подсадка. Враг захватывает наш пункт. Планто, планто. Бля, не успел немножко. Три минуты. Три минуты ровно, да. Отступайте к последнему командному пункту. Соберитесь, нахуй. Ты киоми, давай. Хорошо. Yes. Заходит. Главное сейчас третий хотя бы не проебать. двоих, в принципе. 90 дал на центре. Слева двое. Центр, центр, центр. Слева крыса. -плен, Плен взрывается быстрее. Ту, в стоит. Они в смоках. Сорвал, кидайте хая. Захватывают они. Враг захватывает наш командный пункт. Найс. Да, блядь. Центральный подъем. Пацаны, вы чё не Давайте третий план. Убил двоих в пленту. Блин, с двух сторон заходит? Ну так контрите, блядь. Вы не в пленту стойте, а рядом с плентом. Справа, спр справа, справа. Найс. Nice. Nice. Заходит, в центр. Справа. Ну, убей, что ты стоишь! У меня перезарядка. Граната! Справа, справа, справа много, много чуть справа. Центральный подъем, центральный. центральный. Центральный, центральный. Валят, валят центральный. центральный много. Хе, плент, быстро. На центральный проход, хае быстрый. Nice. Двое по центральному идут. Враг наш пункт. Сзади зашел. Двое в пленту, двое в пленту, не дать, плент. Алло, плен забирают, блядь, вы, вы чё? да вы будете убивать! <свист> а, почему боитесь, смотри, залететь, парни? Вс, это провал. Три пункта, блядь, отдали, это хуеть, Раунд начался. Захватите команду. Надо Пункты за минуту да. захватить первый. Ломаю. Справа. пленку в углу вот, слева мы захватываем командный пункт Граната пошла давайте парни быстро захватываем все вместе вместе нас три меда давайте парни. мы захватываем командный пункт а, у меня, блять, меда нахуй объема. Ну пацаны, зачем? В плэн прям с не Да, они корыся, противопотка. Да, не, все, это нам на заби, я думаю. Захватывайте. Пошли, плэн! я пытаюсь, пытаюсь. Там челик был, я ему хотел обойти убить. инженер сзади заходит хорош все захват Мы справа медик и по центру захватывайте нормально, нормально да нормально Пацаны, можем выиграть Двое по центру, Хороший, там еще коцаны Мы на чуть -чуть отстаем палец. по времени, толпы. Да, мы пока на 20 секунд проем Двое в плентун, трое, минивэн и двое плент Вы инфу можете давать какую-то? Почему вы молчите? Медик справа за углом, справа О, за углом Не взрывает Граната! двое Ой, я забайтил на себя двоих Захватывайте, захватывайте За 7 минут хотя бы захватить Ой, Ко мне идите, ко мне идите Они поджимают слева Медик справа за смоками сидит за захватите evet. Все, резаемся сразу на плент В спину не а стреляйтесь вообще Просто проходим строка. в плент, Отжедaye просто проходим to to в плент Займите позиции упоры, упоры займите, подриспуй их Они вам в спину летят Главное отфармить этих зашел. Лучше. Берите плент, берите плент Я не дам им пройти Бля, патрон закончился По центру, по центру слева, слева заходит Захватывайте быстрее на, на центр, да чё вы по пункту бегаете, Блядь. все в позиции? Скажите, право взял, левый взял, все. Че вы бегаете, по взял? Осторожно, Осторожно, граната! Граната! Справа мед, хорош. Граната. Вы взрываете плент перед заходом, они просто сидят в пункту, б народ! Медик запушил, прям подрезку. За грузовиком убил? Хорош. Хорошо, ломайте. Справа кто-то был. Да, да нет, он шутся на пункт. Двоих такосовкун был. Пиздец, через стену. Если мы прямо сейчас не захватываем, мы проиграли. А кто смог кидать постоянно? А да они. Да Пацаны, почему молчите да сука, блять, вообще молчите. Да-да-да, молчит, молчат полностью. Можете инфу, блядь, какую-то давать нахуй? Медик справа поджал респун, ну, заищали. Кидай все это проем. Мы захватываем Девяносто за блунтом слева У нас пятер, У них пять медиков, кстати Бе Трейдж, бери меда Да я Похуй, бери, хотя бы второй захватим Захватим, ты представляешь, у нас захватили, когда медом Рейдикс, тебе лучше инжа взять, я думаю Ты что то медом не убиваешь ага. Инжа лучше сцедать, ты а медом, не убиваешь Мы с ним убиваем Чё вы, блять, молчите? Я вот это реально не понимаю. Вот там слева, слева, слева на дуле, видишь, Выходите. После этого праки пойдем катать после турича. Меня да двумя я хаёшками взрывают. Да животное, сука. Слева медик лежит. Еще там, Двою слева. Захватите уже этот план. А Мы пункт. Давайте, еще есть шансы за 3 минуты третий взять, если сейчас захватим. Вставайте, а -а -а -а. Планту убейте. Позиции распределите и все, их держите. Мы Двоим, 90 дал. Еще одну, идите кто-нибудь со мной постоянно. Медик опять поджал. Бегу, бегу, бегу, брат. Загрузовиком. Пушит, пуши, аж... Сзади зашел, сзади, слева, слева, слева, слева. Да, типа Да пиздец, бля, меня постоянно в спину хуярят. В упоре 90 убить только его и зайти. Да взорвите его, ёбаный рот и вс! Бля, ну конченые смоки, блядь, дают! За грузовиком За грузовиком, крыса, бля, ебаная Опять я пьюсь, я пьюсь, я пьюсь. Убил его 90 дал За грузовиком двое слева Да не, все. Ну ничего, одну возьми не взяли. Неплохой результат. Конечно, на четвертое Если мы бы сейчас бы прошли их, мы бы вышли бы в финал просто. Мы бы хотя бы призовые взяли. Ну да, и призовые бы взяли, там, по тысяче кредов было бы, Дальше, и... Хватает. А чьи за финалистов, ладно, бы этих вышли. Только что сле следу Следующих, я думаю, мы бы выиграли. Ну это, блядь, 13-й тур, нахуй, челики, ебать. У них, блядь, у них вот у этого тичера с Селвином блядь, залетела игра ебейшая просто. Им, блядь, они вообще запаска играли. Понимаю, но они, им и ебануться просто. У них тичер ебучий, он вот куда не залетает, он дает минус 4 нахуй. Сотку почти нахуячил, парень. Ну ему, блядь, пиздец, как везет серьезно.